Сегодня хочу показать вам присяги присяги сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военную присягу Российской Федерации. Разберем в первой строчке говорится: я такой-то такой-то поступаю на службу в органы внутренних дел. Присягаю наверность Российской Федерации и ее народу. Клянусь. Преступление полномочий сотрудника органов внутренних дел. Уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы. А в военной присяге. Я такой-то, такой-то. Торжественно присягаю наверность своему Отечеству, Российской Федерации. Ну и о народе, тут сказано только одно слово. И конституционный строй России, народ и Отечество. А знаете, чем отличаются российские, российские присяги военные и присяга полицейского от присяг Союза Советских Социалистических Республик. Да очень просто. В первых строчках мы видим: я гражданин Союза Советских Социалистических Республик и милиционера. Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик и отличается еще последней строчкой. «Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся и у милиционера. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет наказание по всей строгости советского закона». Вот этих последних строчек военный и милиционера присягах нет. Поэтому сотрудники полиции гражданина и человека не защищают, так как они тоже не являются гражданами Российской Федерации. И то же самое у военных. Присягают, а сами не знают, кто они. Спасибо за внимание.